можно, можно. Опять же, если учитывается весь комплекс. Вот то, о чем я сейчас вам сказал, если все это учитывается, тогда похудеть с помощью бега можно. Теперь коснемся того, какого бега. Бег на марафонский, когда вы с криком «Мы победили», значит, упали замертво, он однозначно не подходит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 приведет к тому, чтобы постепенно, опять же, не, не, бег не только для того, чтобы калории сжечь. Вот от этого тоже нужно уйти. Вот от этой борьбы с калориями постепенно уходите. Потому что наша ли цель, чтобы была хорошая фигура. И мы не знаем, сколько калорий даже до конца, там, ну приблизительно можем знать, сколько там нам нужно, сколько мы там съели, сколько переели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 даже в течение месяца, если я буду есть, при том в моем режиме, который есть, у меня тоже не произойдет набор веса. Почему организм работает оптимально? Ну, потом он этот произойдет через месяц произойдет сбой и возникнет интоксикация и так далее, да? и в итоге я столкнусь с какими-то проблемами. Но поначалу это, этих проблем не будет. Понимаете, я о чем? Да, то есть нам надо добиться оптимального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 и э, я с удовольствием на них отвечу. Я могу подытожить, повторить э, то, что, э, на чем мы остановились. Да? Что нам в первую очередь нужно. Или э, напишите вы то, что вы как бы, э, освоили, и что вы поняли, что не поняли. Как, что должно обязательно входить в комплекс. Я подожду, когда вы мне это напишите.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 Это э, упражнения, которые регулярны, и э, упражнения направлены на подвижность именно грудного отдела. Э, адекватные, адекватные дыхательные упражнения. Это очень важно использовать, именно если вы хотите похудеть. Быстрее вы похудеете за счет дыхательных упражнений. Наладить питание и детокс-программу, детокс-терапия. Вот этот комплекс –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 И опять же мы гарантируем того, тот результат, который будет. мы можем гарантировать. И эта гарантия позволяет нам давать наши пациенты, которые вот каждый день, каждый день, они перед нами. Если кто-то из, из пациентов здесь есть, да, вы можете написать сказать, и получить какой-то результат, то напишите, то есть, как подтверждение моих слов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 И э, это будет сам самый лучший способ задавайте этот вопрос, и, или вы прямо пишите не в ВК, да? пожалуйста. То есть ВК э, моя страничка есть Шадрин Александр, вы можете ее найти и пишите. Я с радостью вам подскажу. Никаких денег для этого не надо будет для того, чтобы мы с вами пообщались. Э, пишите, задавайте вопросы и спасибо вам за внимание к этой информации. Всего доброго и до новых встреч.